Очень не хочется пользоваться аналогиями из земной фауны. Боже упаси! Это так в стиле Гулда. Однако то, с чем мы на данный момент имеем дело, можно с определенной натяжкой сравнить с Зуй. Уровень заражения в этих туннелях крайне высок. Найди Ривза и его людей. Я потерял с ними связь, когда они спустились под землю. И береги себя, сынок. Ты мне нужен целым и невредимым. Прорваться в центр улья. Найти Эльза и его отряд. Приветствую всех любителей видеоигр. Крайзес, И мы уже почти в самой середине улья. Ну надеюсь, что это улей. Ну или хотя бы похоже на. Вот сколько таракаш. Залезть не кончик. Такое ощущение, как будто они когда-нибудь соберутся всей толпой и также меня раздают Но, пока этого не случилось, ух ты, ух ты, ух ты, какой классный эфир Блин, классно, мне нравится, что сейчас было А, прорваться в центр рулья, ну вот, прорваться Если Несколько пора... Прорваться, значит, здесь что-то будет. Так, и а что-то энергии мало. О! Электричка. Маскировка отключена. на визор. А. Мне с ним неудобно. А что, он тоже тратит энергию? И вправду. И не слабо так. Но мне проще вот так пройти, по-моему Нежели искать кого-то в тепловизоре По кому, блядь? Ааа, они там с ульем сражаются То есть они с ними все-таки не сотрудничают Ух ты, блядь Минус один Блядь, не добил. Давай, найди меня еще, блять. Ой, патроны кончились. Ебать, как вовремя. Ам, окей. Наскировка отключена. Он... Каждые 15 минут? Пацану ноги трогало. Так. Давайте-ка возьмем. А потом поменяем обратно чтобы у нас есть что прицел добавился ну или что там еще может быть маскировка отключена что-то как-то простенько все это пока что даже это как-то немножко напрягает возможности. нужна оценка обстановки что нужно сделать правильно нажать на b Как это? Я вот не понимаю. Боец, цепов, пехотинец. А, оружие дальнего боя. Тактическая возможность наблюдать, ухватиться, исследовать. Ага, нам вот туда надо. Сейчас, а, сейчас, сейчас. А под водой у меня все нормально, да, будет? Ну да. А, вижу, вижу, идет. Сейчас, сейчас, так, так, так. Изи. Потом вот так вот делаешь Маскировка отключена. Не, выключаешь. Сейчас он к нам подходит. Мы его сейчас платную раскидаем. И. оп. Маскировка включена. Где он тут Слева где? А, вон он уходит. Что, со снайперки что-то тоже загасит? Он застрял в текстурках. И фартанул его, пацану. Смотрите, как он набожно идет. Вот эта скорость хождения по лестнице. Ладно, братан. Так, там еще Маскировка один. Да? Вот он. Сейчас он такой берет и разворачивается. Вот это будет прям вообще лучше. Конечно. И сейчас. Маскировка включена. Отлично. Не-не-не, отключи уже все. Уже нечего бояться. Ну, пока что, по крайней мере. Ладно, значит, это надо нечего. исследовать. Ага, хорошо. Это мы еще успеем сюда зайти. Нам еще вот сюда и туда надо. А, это просто уплотиться? Тогда ничего интересного. А, нет, интересно. Ой, как интересно. Смотрите, смотрите, ко мне бежит. Уже не бежит. И ты ко мне не побежишь. Они еще не увидели. Они еще не понимают, кто их убивает. По одному. Вот это хорошая точка наблюдения, если честно. Так, нам надо еще исследовать ту зону. Пойдем пройдемся. Но пока что с автоматом даже патрон Что? Правильно, мало Блин, ну как? У нет никакой, что вообще никакой связи Это прям Тогда очень-очень интересно Получается Тут даже никакой информативности между собой Вообще никакой Так, а, патроны О, пацаны Вот это я не зря зашел Опа, что это у нас? Давайте проверить. мед. Так, а у тебя есть какие-нибудь апгрейды? Давай штурмовой прицел, да? Подойдет? Блядь, нет, не подойдет. ЛЦУшка? Ну, ЛЦУшка тоже не очень. Лучше уж тогда открытый прицел. Походим, почему нет? Пока дают возможность, надо брать. И снайпер, по, естественно, мы тоже сберем. Потом патроны восстановим. Надо перезарядиться, да? А? Нравится мне в играх, когда сделали возможность неполного боезапаса с момента того, что ты не перезарядился. Куда ты, блядь? что ты бросил? Возьми обратно. Невидимая пушка теперь? Ух ты, можно с невидимой пушкой погонять. Так, а у тебя тоже апгрейды какие-то? Оптические, коллиматорные, ну все понятно. А, я же глушитель на уцепил. Так вот почему они не понимали, кто их убивает. Надо немножко ускориться. Если что, оттуда постреляем просто. А вон тут ходит, смотри, смотри, стоит, кайфует. Так, как бы тебя пришибить то Ну. Слишком просто для такой игры, если честно. никого больше нет. Блин, я пришел за патронами, а тут еще патроны лежат. Это вообще законно? Ух ты, блядь! Да брось ты эту бочку, нахуй. А, это его пушки? Я думал, это их какой-то пулемет новый. Блин, обломали. Так, я тут где-то пацанов поубивал. Мне бы их тела найти. Ага, кажется, одна... Нет, это бочка. Стоп, я же троих здесь заказил. Правильно? Правильно. Тут должно быть три тела. Так, если я смотрел оттуда... Я не могу их так просто отпустить. Ладно, пофиг. А, подожди, а если я вот так вот включу? Тепло... Нет, не это, тепловидение. Души-то я видеть буду мертвых вот этих. Ранее? Это прям меня расстраивает Ну и фиг с ним, ладно Нам, кстати, посмотреть надо костюм Как прокачать еще можно чем нибудь открылось? Опа! Атака сверху, мощная капаж Атака при приземлении после прыжка, Неинтересно. Подсветка маршрутов, неинтересна Приглушение звука, вот фантом, интересно Но это все качать долго И регенерация, интересно посмотреть Тихо Привычка нажать escape, чтобы выйти Просто должна была быть всегда Давай Так аккуратненько, я б с ноги выбивал нахуй Или он типа думает, что мы что значит мы с ноги не можем открывать Кто-то там такой смеется А вы че меня напрягаете, пацаны? Сидят такие хи-хи-хи. Вы слушаете Это для сюжет чисто У меня к или чего-нибудь не менее ценного. У ребят, заседающих в районе Фоги внезапно проснулся здравый смысл. И на смену бандитам из они послали элитную часть корпуса морской пехоты. Будьте Уж эти парни постараются подрывать, щупаться гадом, терроризирующим наш город! Ждите перемен к лучшему! Может, кто из вас не в курсе, так я на всякий случай поясню. С вами сейчас разговаривает старый Сэмперфишник. Не ожидали, а? Между До того, обычно, как правдолюб Ньютона распрощался с обеими ногами при близком знакомстве со Шрапнелью. Его звали Эдвард Ньютон. Капрал корпуса морской пехоты США. Ура! Я здесь, чтобы сообщить вам, не надо прятаться от ребят, новенькая униформа которых сейчас мелькает на ваших улицах. Считайте, что это откровение правда, правдолюба Ньютона. Клянусь тем местом, откуда ноги растут. По крайней мере, раньше росли. Корпус морской пехоты — это не собрание акционеров какого-нибудь вживого концерта. У них нет совета директоров, нет корыстных мотивов. Морпехи — это парни и девчата, которые поклялись защищать так, ладно. страну. Что-то не похоже, Слушали что там дальше интересно. А... Выключи. Да, реально больше ничего интересного. Не, ну а че? Он реально там уже начал про пехоту что-то там втирать. Маскера О! Да, Блин, смотрите, смотрите. ха ха Это классно так выглядит! А это просто ти. Там ничего. Опа! Опа! Опа-опа-опа-опа! А у нас что за снайперка? ДСС... А, ДССГ-1, ДССГ-1. Но ничего не поменялось, да? Да, реально ничего не поменялось. А может быть в прокачке что-то появилось? Да нет, такой же глушитель. Такой же оптический прицел. Ну ладно. Блин, ну с тенью? О, все, он уже меньше стал. Эх, неинтересно. Теперь понятно, почему они не отвечали. Я надеялся... Что ж, неважно. Сочтем за боевые потери. Все мы чем-то жертвуем. Попробуй найти их сканеры. Надеюсь, это предупредит нас о том, что ждет впереди. Какие сканеры? Какие сканеры? Так, ну ка бы. Опа. Вот и они. А, это взрывчатка. О, блин. Кстати, удобная штука, подсвечивает все. Я только недавно об этом догадался, если честно. Ну ладно, сейчас найдем что-нибудь. Как аккуратно дверь открывают. Я только сказал про аккуратность, На нахуй с ноги, блядь. Че это за туманка такая? Так, я, по возьму снайперку. А где снайперка? Можно мне снайпить? Вот. Это сразу другое дело. Безопас полный. Патрон маловато конечно. Обойму бы сюда огромную. Хорошо, сейчас сделаем. Сейчас, сейчас, вот этого ёбли. Ага. Бля, побежал, побежал докладывать, блядь. Ух ты, блядь. Так, но патрон нас не очень интересует. Там снайперка. Ага. Давайте сразу залезем. Ничем не поменялось. Врагов только вот что-то не видно. Если честно. Залезть, залез, а врагов что-то тишина. Так, еще разочек. Я забыл, как приближать, если честно. Можно же так-то, да? Подожди. А, на правую кнопку мыши. А, вон там, вон там. А, но это мелкие пацания. Мелкие пацания нас мало интересует И чтобы закрыть везер. А, ну закрыть неинтересно. Ну, это всякие оружки, потрошки. ра... А, тоже выделим. Ну, все, больше ничего интересного. Трубчик. Так, на пути отхода у нас, если что, есть. И на всякий случай, если там появится куча-куча козлов. Мечелоривс. Не тары, старик, он был моим лучшим оперативом. Судя по внешнему виду системы, споровое кольцо пролегает где-то рядом с нижними уровнями. Нужно это исправить. Полагаю, здесь можно найти переключатели потока. Но выглядеть они могут как угодно. Разрушить ага. Да стойте, блядь. Я понял, что надо сделать, но сначала надо обязательно всех мелких перегасить, потому что это все-таки субъект прокачки. Без него мы как без рук и как без ног. Не, если они тут бесконечно появляются, то я не против. Ух ты какой. Бяденький мертвый. Че, все, тракашек больше нет? А мы сейчас этого и снимали. Да. Сейчас, мне кажется, я когда открою это дело. Такой пиздец, значит. Чего? Снайпер скар. Ну-ка, дай-ка я тебя возьму ненадолго. Нихуя. А отдача маленькая. Бля, мне нравится. Придется пока. С... Блин, пулемет я им так и не попользовался. Не-не-не, пулемет. Я просто их со снайперки гашу. Ну а чё они? Разрушить. Конечно, Сейчас будет пизда. Вероятный взрыв взрывы соточка. Да бегу я, бегу. Конечно, у меня энергии мало. Патрон возьми. Так, так, так, так, так. Больше, чем уверен, сейчас кто-то полезет. Сто пудняк уверен. Лезь. Отлично. Теперь тебе нужно пробраться в центральный комплекс. никого? Судя по схемам, которые успели передать люди Ривса, полагаю, тебе нужно взорвать трубки и расширить получившийся разрыв. Ищи слабые места в структуре. Чего, Что это за пушка такая интересная? Так, экспериментальное устройство излучает волны в диапазоне. Луч должен... Оставаться сфокусирован на цели Автоном, Автономный источник питания Блин, это, конечно, все очень круто Блин, я бы хотел Им воспользоваться Но пулемет, пулемет Поинтереснее, или все-таки она поинтереснее Или пулемет Пулемет, есть, А, меткость, скорость, урон, максимальная Дистанция малая, меткость малая Не, ладно, давайте останемся на пулемете Все-таки Сейчас мы войну тут устроим Сейчас мы будем всех Ну Крушить, резать там, стрелять Все такое Надеюсь метки когда-нибудь отстанут от меня Следующий контрольный точки. Не, сейчас ладно, сейчас пока есть пулемет Тихо и не будем идти Сейчас мы их покромсаем Просто нам столько патронов надавали А у меня тут всего 200 патрон ну, Ладно, стоит быть поаккуратнее немножко Ну посмотрим По обстоятельствам Не обещаю ничего Может быть даже умру Ну это я так Значит, у меня же есть пистолет, да? Ага, блядь, заметки пулемета. А так бы в кармашек положил бы и... Доступные тактические возможности. Конечно, сейчас мы все осмотрим. Патроны. Выйти. Пополнить запасы. Раскучно. Что там Не так Обойти с плана. Похоже на Нейтрализовать. Кто еще забывается, что эти создания вышли из океана? Повредить проводник спора Подключиться к каналу спора Так, давайте сначала осмотрим Мастер, Это, Наверное, врагов начало. я ебу Так, что мы будем? Столсовать будем, да? Да или так, на пол. Да ладно, на похуй Так, минус один Кто еще на меня? Сейчас, сейчас, сейчас, перезаряжай, пацаны. Не, пулемет штука, вообще, прям. Прям вещь. Тихо, тихо, тихо, начал по мне стрелять, блядь. Я же тебя даже не вижу. Красавчик, что ко мне сам пришел. Мне, правда, было неохота разбираться. Где вы, чё вы? Блять, куда ты стреляешь, что Ух ты ж ебать! Хо -хо. Это было опасно, блядь. Блин, мне так не нравится переключение оружия Боже Ща, ща, ща, ща, ща. Ага С пулемета, конечно, классно Но снайперка решает реально Снайперка реально решает Так, теперь мне Теперь мне нужен тот урод Который гасил Меня этим сам ракетинским это реально опасная штука. И... Надо бы его убить аккуратно. Ух ты, блядь! Ты ч ⁇ меня видишь? Э? Чуть-чуть Блядь, блядь, блядь. Так, ладно, ч ⁇ попробуем. Кто кого, ебать, не перевес? Ч ⁇ все что ли? Нет. Ч ⁇ все что ли? Я даже броник включил ради тебя, братан. А ты вот такой вот оказался. Ты, блядь, нахуй ты так близко подходишь ко мне. Какой бесстрашный, блядь. А, там еще одного вижу. И что-то наверх залез. Испугался меня, представляете? Наверх туда залез. Сейчас, ну ладно, спустится, разберемся. Ракетница это круто. А, вон спустился. Блин, пулемет, реально классная штука. Я ему прям в голову попадаю, шлима, что все прекрасно, все как надо. Все, тебя заминировать надо, да? Так, повредить источник. А! Можно даже так, да? Похоже, рапортевин. Теперь с... нужно повторить процедуру с остальными трубками. Так, мы поднимем давление в системе до максимума. Ты в курсе? Скажи мне, откуда ты это знаешь? И мы в расчете. А вот есть еще кого убивать-то вообще? Вот, пацаны. Что-то мало, реально. Где, как прокачиваться, если их просто, ну, единицы. Так, выйти, обойти сплавно. А, мне надо дальше пойти, да? То есть мне нужно их все так вырубить. А -а -а. Галяк какой-то, если честно Музыка какая-то Играет не очень сейчас Да и в целом Не, динамика есть, она, конечно, присутствует Но я как-то так стелсово аккуратно прохожу Все быстро, красиво, и что прям аж это самое Весь куда-то вся динамика куда отдевается. Мне еще эти подсказки нравятся, блять, постоянные Давай возьму на всякий случай да, блять. Так. И что ты не хочешь мне поменять на этот самый? Давай возьмем. Гранат не нужны. Для возможности. Ух ты, полетел. Так, поехали, ладно, сейчас цели отметим. Вижу только три цели. что все, что ли? Ну, ладно. Так, присядем. Туру, тут так один маленький. Минус нахуй. Минус нахуй. Все? Изи. Что-то слишком просто было. Очень просто. Ну, пойду в не знаю что они там еще устроят. Сейчас я каком-нибудь гиганте наткнусь, который меня с ракетницы с одного выстрела вынесет. Так, я убил троих, но трупы всего два вижу. Тут есть кто-то. Есть кто-то, блядь. Маскировка включена. Когда я никого не вижу, мне не по себе. Как они классно спускаются! Минус один. Ай. Спускайтесь и разберемся здесь. Маскировка Внизу не нужны включена. ваши эти наночастицы или как назвать-то? тут, тут, тут, тут, тут, тут. -ту. И где? Так, один вот здесь. Ага. Блять во всем оборзели, блядь. Где ты там, э? А, вот он, вот он и третий труп. дай сейчас соберу. Пойду был бы что собирать еще. Так, он умный, что ли? Все. Давай, спускайся, слышь. Э, блядь. Спускайся, поговорим по-мужски, блядь. Э, А ч не захотел спускать? Эх, нам частицы выпускают. Ух ты, блядь! Ух ты, блядь! Иди тут, кайфует, блядь! Я хуею! Блядь, энергия кончилась, энергия кончилась. Да я в курсе, что в опасность. А ч он тут сидит, блядь? Ебать, я его него целую обойму высосал. Выхуерил просто, блядь. Я хуею, сиди там, блядь. Еще есть? Вроде нет. Такой просто ждет, блядь. Я в шоке, блядь. Не, ну неплохо, неплохо. Они смогли меня заставить. Раз, точнее он. Он, наверное, такой умный. Сейчас, сейчас, сейчас. Хорошо. Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Эти идиоты в Пентагоне уже готовы действовать. В каком плане действовать? Они хотели, типа, ты имеешь в виду это самое, все тут подорвать к херам собачьим? Я это, скрыл, конечно... О, -о, -о, о Это... Хорошо, что я никуда не спешил. Топ, сейчас заново подниматься, блядь. Это все заново. Кому это надо? И мне не тебе патронная точка патронов мало кстати вот что я сейчас понял нихуя ты один здесь братом нет не один так ну что ебать так он это самое необычный пиздюк ладно так, минус один обычный, необычный пиздюк. Блять, но он с копом же попал, блять, Долж, дол, Должен был выключить тебя. Так, 300. А, с него три сотни. С обычного сотня. Чего ты маловато, я на него столько патрон потратил, блядь. А с него всего три сотни. Хотя нет, в принципе нормально. А но я на того вон вообще целую бойму в сундулил. Так, давайте-ка мне осмотреться Сначала немножко Ага, я понял Блядь, патрон остался Хуйня вообще. Надо было, кстати, подзарядить, Прежде к ним шлепать Ну уже ладно, уже как Попадем А вот и патроны подъехали Кстати, так ка Теперь тебя возьмем Пулемет был интересный Че так патрон, мало, все по 40. Блять, Ну перезарядись. Че, у тебя всего 40 в обойме? А, ну нормально, кстати, 40 в обоим. Че я блядь с пулеметом его совсем попутал. Я взял все свое местоположение раскрыл. Гений, бля, я хуею. Блять, по-моему, самое гениальное, что я делал за эту серию игры. Ну пошел нахуй. Пошел, блядь. Сука, нахуй. Да, да, да, да, давай, давай. Маскировка давай, давай, отключена. давай. Да ты, блять, сдохнешь когда-нибудь, сука. Помирать. хуе, вот это жизнь. Блядь. Да хуй бы на них. Маскировка отключена. Блять, где? А ну-ка! Съебался в ужасе. так такой прикол не очень удобен на этой штуке. Бля, кстати, пулемет был получше. Ну-ка, вернуть пулемет. Он как-то получше разматывал. Блять, пулемет куда-то делся. Какие ты. Пулемет зажали. Пулемет зажали, реально? Так, значит, здесь где-то еще будет этот. Великан ебаный. Что-нибудь, а? дырка прикольная. Бля, ты должен быть здесь этот. Вон он ублюдошь стоит, блядь. Кайфует, бля. Да ч то там долго стоят, сиськи мять будет, блядь. Я мушлем снял. Пошла ракетка, бля. я броню подрубил, не переживай. Сейчас мы обойдем. Так, он здесь где-то, да? Вон он идет. Вон он шлепает, бля. Ебать, он что, меня чувствует, блядь? Ты что, еб, еблан? Теперь его, блядь, пробить не могу нахуй. полет. Алло, блядь! Это нечестно. Чего с ним не так? А, ну спину пробивается, нормально. А, ну все. Эх... Что там? Три обои мы получается или даже четыре. Ради того, чтобы его одного группа. Пятьсот. Четыре обои. Блять, как-то. Не очень выгодно. Провести диверсию в постройке пришельцев. О, это мы можем, блядь. Диверсия это мое. Открывай. Маскировка. Всталкивает, Хорошо. Посмотрим, что сделает костюм. О, так он еще на нас опыты стоит Идет вибрация. Поиск интерфейса. Прекрасно. Распознавание. Установка связи. обмен. Протоколы совместимы.